Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня я буду вязать коврик из пряжи Alize Puffy Fine Ambre Batik. И если такой коврик Вам понравился, предлагаю присоединиться и связать вместе со мной такой же. это пряжа – новинка сезона от фабрики Alize. И слово "амбре" в названии указывает вот на этот плавный переход оттенка от светлого к темному на протяжении всей нити. В палитре эту пряжу Вы найдете под номером 7259. По весу и объему этот моток довольно внушительный. В нем 500 грамм и 73 метра. Пряжа очень приятна на ощупь, из нее получаются невероятно мягкие и теплые изделия. Разработана была эта пряжа для вязания руками. И действительно, вязать из нее очень просто и легко. Поэтому даже самые неопытные начинающие рукодельницы с легкостью смогут вязать из этой пряжи. А если у Вас есть навык вязания крючком, то я покажу Вам, как с помощью крючка ускорить процесс вязания. Итак, приступим. Пока нам нужен будет один моток. Снимаем с него этикетку и находим конец нити. Начинаем вязание мы снаружи мотка, поэтому центр коврика у нас будет с темным оттенком. Отсчитываем на нити 35 петель, вяжем первый ряд, продеваем 36-ю петлю в 35-ю, 37 -ю в 34-ю и так далее. Итак, мы уже вязали в предыдущих мастер-классах, где оставляли открытые петли. Но для вязания коврика мы будем использовать немного другой способ. И каждую провязанную петлю надо будет закрывать. То есть, каждую провязанную петлю нам нужно еще продеть в предыдущую. В итоге у нас наверху получится вот такая косичка из петель. И так надо будет провязать до конца ряда. Если Вам удобно вязать руками, Вы можете продолжать это делать руками. Но я бы посоветовала Вам все таки попробовать повязать крючком. Предлагаю найти вот такой большой крючок, у меня это седьмой номер. Последняя петля всегда у нас будет оставаться на крючке. Заводим крючок в следующую петлю нити основы и подхватываем следующую петельку с рабочей нити. Провязываем ее и сразу закрываем. На крючке снова одна петля. Опять завели крючок в петлю снизу, протянули через нее петлю с нити основы и сразу закрыли. Завели крючок, провязали, закрыли. Снова завели, провязали, закрыли. На мой взгляд с крючком получается намного быстрее. Так нам надо провязать до конца ряда, пока не закончатся все 35 петель на нити. Вот такая лента получилась в первом ряду. С одной стороны у нее наборный край, он достаточно тонкий, а с другой стороны довольно плотная косичка из провязанных петель. Дальше мы будем вязать по спирали. И чтобы перейти на противоположную сторону, нам нужно подняться по боковой стороне. В крайнюю петлю провязываем 3 петли, вот провязано две петли и уже видно, как вязание поворачивается. И сюда же провязываем еще одну третью петлю. Теперь мы видим, что стягивать вязание в углу ничего не должно. Смотрите, вот у нас наборный край, здесь есть петли, а между ними ниточка, которая скрепляет их. Так вот крючок сейчас надо будет заводить вот сюда под эти петли. Находим первую петлю, заводим в нее крючок, захватываем петлю с нити, протягиваем через петлю основания. Далее провязываем эту петлю следующей петлей с нити и закрываем. Вот так теперь и будем вязать. Первую петлю с нити протягиваем через предыдущий ряд, второй петлей ее провязываем и закрываем. Протянули, провязали, закрыли. Кончик нити надо уложить вдоль ряда, и он у нас спрячется в процессе вязания. Так, продолжаем вязать дальше до конца ряда. Я думаю, вы уже отметили, как ловко петельки продеваются при помощи крючка. Но если вы все же склонны вязать руками, показываю для вас. Первую петлю с нити продеваем, затем провязываем ее второй петлей и закрываем. Все точно так же, только немного дольше. Итак, довязали до конца ряда. Вот в эту боковую петлю нам сейчас нужно сделать три припавки. То есть провязываем в одну петлю три столбика, точно таким образом, как мы вязали до этого. Вытянули петлю, провязали ее следующей и закрыли. Вот видите, у нас получился вот такой кругленький торец. Тем самым мы перешли на второй ряд. То есть Теперь на каждом повороте мы будем делать по три прибавки и у нас получится коврик овальной формы. Начинаем вязать второй ряд. И вот тут обратите внимание, у нас по краю проходит косичка, у нее есть передние стенки петель и задние. Так вот, если Вы хотите получить разделительный кантик между рядами, заводите крючок за заднюю стенку. Я так и буду делать. Можно заводить крючок сразу под обе дольки косечки, тогда Ваш рисунок будет немного отличаться. Вяжем по одному столбику в каждую петлю до поворота. И вот видите, какая разделительная полоска получается между рядами. Довязали этот ряд до закругления. И вот тут у нас были провязаны три петли подъема. Сейчас нам нужно в каждую петлю провязать по 2 столбика. То есть мы в этом месте делаем 3 прибавки и у нас прибавится 3 новых петли. Дальше провязываем все столбики ряда по одному в каждую петлю. Вот у нас следующий поворот и здесь мы делали 3 столбика в одну петлю. Точно так же в каждой из них нам нужно провязать 3 прибавки. В каждую петлю предыдущего ряда вяжем по два столбика. Здесь не забывайте находить заднюю стенку, чтобы наш декоративный кантик между рядами не прерывался мы дошли до очередного поворота. То есть поворот у нас начинается на уровне первого ряда в той точке, где мы делали первые три петли. И если провести черту по этой точке, то получится ровно половинка круга. Вторая половинка, как Вы понимаете, у нас будет на противоположной стороне. То есть вот к этой половинке круга мы будем делать прибавки, чтобы она у нас равномерно закруглялась. Сейчас у нас здесь 6 петель, значит прибавки будем делать через одну петлю. В первую петлю вяжем один столбик, во вторую петлю делаем прибавку, то есть провязываем сюда еще один столбик, снова один столбик, здесь будет 2 столбика. И последняя пара осталась, вяжем один столбик, а вот сюда делаем прибавку. И сейчас смотрите, точно такие прибавки нам надо будет сделать на противоположной стороне. Поэтому я не буду там останавливаться, провяжу этот ряд в круговую и встретимся мы с Вами вот здесь. Имейте в виду, три прибавки через одну петлю вам нужно сделать самостоятельно с двух торцов. Новый ряд и новый поворот. Если хорошо приглядеться, то можно увидеть, где мы делали прибавки. Вот тут у нас провязана одна петля, прибавка, снова одна петля, прибавка, одна и две петли. Теперь делаем прибавку в одиночную петлю. Затем провязываем два столбика там, где была прибавка. И так повторяем три раза. Провязывать каждый ряд на камеру я уже не буду, надеюсь, после моих объяснений Вы справитесь самостоятельно. В следующем ряду прибавки будем делать уже через 3 столбика. Дальше пойдет ряд, где будет 4 петли и прибавка, и так далее. Можно взять в интернете схему идеального круга, поделить ее пополам и высчитывать прибавки по этой схеме, но можно обойтись и без нее. Главное в каждом ряду смотреть, чтобы прибавки располагались равномерно и не вставали друг над другом, тогда закругление получится ровным. Прибавки я делала в каждом ряду. Если у Вас вдруг начнет край ложиться волнами, можно провязать один ряд без прибавок. Если наоборот почувствуете, что край начинает тянуть, Сделайте не 3, а 4 прибавки на каждый из торцов. Во время вязания Вам придется соединять нити, это может быть вот такая ситуация, когда внутри мотка встретился брак. К слову сказать, такое я встречаю впервые, несмотря на то, что связала из этой пряжи уже очень много. Надеюсь, что Вам брак не встретится, но между мотками нить все равно придется соединять. В любом случае нити просто нужно связать между собой. И сделать надо так, чтобы крайние петли оказались друг с другом на том же расстоянии, что и остальные петли на нити. Узел должен быть прочный и надежный, затяните его хорошенько и потом просто обрезаем хвостики. Прятать хвостики в полотно получается долго и ненадежно, со временем они непослушно начинают вылезать. А такой узлок среди пушистых петелек будет незаметен. Мой коврик быстро увеличивается в своих размерах, а я не налюбуюсь на него. И смотрите, на этот большой полукруг я по прежнему делаю по три прибавки. Считать такое количество столбиков было бы сложно. Поэтому я делаю прибавки, примерно распределяя их по краю полукруга. Еще я остановилась, чтобы показать Вам, как уже красиво выглядит градиент. И на данный момент от мотка осталась примерно 1 третья часть. Вот такой коврик получился у меня из одного мотка. Я расселила его измерить и Смоки быстро облюбовал его. Он у нас неравнодушен к изделиям из пряжи Пуфи. Стоит оставить где нибудь плед или подушку, он тут же ложится на них, надо ему будет что нибудь связать. Смотрится этот коврик бесподобно, и Вы сами это видите. Но есть в нем один маленький минус, этот коврик мягкий и скользит по ламинату, поэтому под него обязательно нужна противоскользящая подложка. Такие подложки можно купить и у нас, кажется в Икее были. Но чтобы можно было ее купить не выходя из дома, я поищу какие предложения есть на Алиэкспресс. И если найду, в конце видео вставлю кадры, как они выглядят. По размерам коврик из одного мотка получился 110 на 70 Но мне нужен коврик большего размера, поэтому я сейчас провяжу второй моток и покажу Вам, что у меня получилось. Второй моток я начну со светлого оттенка, чтобы переход получился плавный, без резких границ. Для этого нужно достать нить из середины мотка. Находим ее кончик, связываем с кончиком нити от первого мотка, как это сделать я Вам уже показала, и продолжаем вязать. И вот итог моей работы коврик из двух мотков пряжи Alize Puffy Fine Ambre Batik. Не знала, с какой стороны его сфотографировать и на этом фоне он кажется маленьким, но, к Вашему сведению, здесь тумба примерно 2,5 метра в ширину и огромный телевизор с диагональю 55 дюймов, так что это только кажется. И чтобы Вы не сомневались, наш Смоки снова занял себе место на этом мягком коврике. Теперь на его фоне размер выглядит впечатляюще. По размерам он получился метр м на 1,10 м. И вот нашла я для Вас на Алиэкспресс то, что обещала. Это прорезиненная сетка, которую можно вырезать по размерам коврика и постелить как основу под него. Также эту сетку можно использовать в различных сферах домашнего хозяйства. В этом магазине есть разные размеры. Можно все рассчитать, чтобы не брать лишнего. Все полезные ссылки найдете внизу, разворачивайте описание. И на этом мы с Вами прощаемся до следующих выпусков. Надеюсь, что коврик Вам понравился и Вы захотели связать такой же своими руками. В этом случае информация о размерах поможет Вам заказать необходимое количество пряжи. Как всегда жду Ваши отзывы в комментариях, там же задавайте свои вопросы, если они у Вас возникли. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.